Получилось два вот таких кольца. Сейчас резание дерева использую перевод сверло. И название. Сделай себе этот супер мега. Погнала реакция. Здорово всем. Имеется вот такая вот деталюха. Это от фотоувеличителя СССР. Наша задача удалить вот это вот основание и добраться до, скажем, вот этой трубы вперед. Установил деталь на расшим И по чуть-чуть, по чуть-чуть режу Глядишь, до нового года таким образом отрежу Технологичность ноль Нужно признать Однако, у меня нет подходящего отрезного резца Да и параметры моего станка таковы Что такую здоровую деталь очень сложно обрабатывать Но ничего, ничего чуть-чуть время есть куда спешить и отрежем сейчас есть такое дело запястья не чувствую правда ну Но... а что ты поделаешь что поделать Наточил фиговую кучу алюминия, сдам, куплю BMW X5. Должно хватить примерно, стопудово. Пройдусь наждачной бумагой разной зернистости, дабы блестело. Немного войлока. Вообще алюминий лучше вулканитом полировать, но у меня пока что его нет. Надо будет приобрести обязательно. Разрезал заготовку на две части, получилось два вот таких кольца. Осталось обработать торцы и будут замечательные колечки. Результат перед вами. Толщина 10,7 мм. Была приобретена вот такая разделочная доска. Материал БУК. Стоимость всего лишь 30 гривен. Отличнейший материал. И дешевый. Произвел разметку. Вот такие два круга. И сейчас предстоит просверлить отверстие 13 мм. Вот такие две чудо детали получились. Дальше есть вот такие две алюминиевые заготовочки. Внутри имеется резьба. И сейчас мы обточим торцы. И не только. Запрессовываю в толку в отверстие. Зажал заготовку в патроне таком станка и теперь обтачиваю до получения кругообразной. Ну, кругообразной, наверное, слова такого нет. Но будет ничего. Вот что получилось в конечном итоге. Сейчас наша задача просверлить отверстие вот так, вот так, по диагонали. Согласно разметке. Разумеется, точность тисков оставлять желать лучшего. Но для того предусмотренная и разметка. Благодаря ней я смогу поворачивать под необходимым мне угол заготовку и сверлить максимально точно, насколько это возможно в моих условиях. Переворачиваем. Снова обтачиваю, необходимо снять всего лишь пару миллиметров. Смекалка наши все. Хочу поделиться супер идеей. Для резания дерева использую перевое сверло. Зажал его. Плашка дер... Плашка говорю. Говорит, содержатель и режу. Режет просто шикардосно. Просто замечательно. Не знаю, правда, откололась кусочек. Не знаю, может быть не совсем технологично, но зато дешево сердито и практично, как говорится. Получилось вот такое вот чудернатское колечко. Разумеется, необходимо обработать и вот эту деталь. Обточим до необходимого диаметра. Временно соединим все в единое целое. Можно вот так сфотографировать на превью и название сделай себе этот супер мега устройство из фрез сверл и такой-то в общем так, что дальше понадобится это пока здесь а дальше потребуются вот такие вот шпажки Шпашки для жарения шашлыков сала и прочих явств Лично Си Цзиньпинь прислал. Возьмем вот эти потолще. Вот всегда интересовало. Хотя что, всегда? Недавно. <смех> Буквально заинтересовало. Но неужели у нас в Украине вот такой вот ширпотреб не могут делать? Ёки-палки. Ну почему Китай? Ну ё-моё. Так, ладно. Воспользовавшись суперклеем, устанавливаем вот такие вот перемычки. Излишки удаляю надфилем. Для надежности буквально пару капель еще. Достаточно. Ну сюда еще чуть-чуть. Все, все, все, все. Для придания большей эстетической привлекательности покрываю морилкой. Скорее всего придется покрывать, покрыть точнее раза 3-4. Посмотрим. Покрываю матовым лаком. Подчеркну матовым. Ох, помню, недавно спорил с одним подписчиком. Доказывал мне, что матового лака не существует. Вот люблю таких людей достаточно ну подсохнет немножечко наждачечки с обратной стороны еще раз в общем буду покрывать в два слоя оклеил внутреннюю сторону колец скотчем теперь нам необходимо как бы патинировать алюминий ну проще говоря составить его при всех преимуществах алюминия основное преимущество это легкость обработки Алюминий крайне проблематично окрашивается, покрывается различными лаками и так далее. С этим трудности. Только надирование и все. Но тем не менее выход есть. Для решения поставленной задачи нам потребуется емкость. Обыкновенная пластиковая емкость. Это пока что в сторону. Устанавливаем. И супер-мега чудо средство, крот для чистки канализаций. Труп точнее. Главное, в общем, щелоч нужна. Заливаем. Хватит. Погружаем. Не сильно надолго, ибо травление достаточно активное, может вытравить настолько, насколько нам не нужно. С целью обеспечения равномерного травления, естественно, переворачиваем. Погнала реакция. Красотище неописуемое. После травления обязательно тушу алюминий в солевом растворе. В растворе соли. Вот такой старческий алюминий получился. А после процедур, описанных выше. Ничего так, ничего. Буквально немного войлоком. Ну, дабы придать немного блеска но ну, буквально чуть-чуть сильно не прижимаю осуществляю сборку ничего сложного прессовывается вот сюда и второе аналогично фиксирую супер клеем Вот такие два древнегреческих колеса получились. Изобрел колесо, что называется. Думается мне, дней через пять закончим весь проект. Все дело в том, что эти колеса по изготовлению заняли у меня сильно много времени. Остальное будет побыстрее. Всем спасибо, что поддерживаете меня лайками и комментариями. А я вам жму руку на пасаран, пакеда. Всем, друзья.